В этом дожде летим вперед к земле и воде. Запах тревоги с глаза октября не плачь малыш, это ты зря. От рады не будет еще много дней. Осень пришла свою. Прошу тебя, нет, прозрачный выдох, призрачный вдох, В такие моменты нам нужен Бог, в такие дожди надо Дальше жить, отрезать, ломать, дойти до вершины. Прошу тебя, посмотри мне в глаза, мы капнули Секунду назад Кончится дождь Испаримся мы И снова Вот, вот так вот. Так, а это будет новенькое. Ну, в июне написано. В июне. Посвящается она всем, кто за рулем. сносочки в тексте, я их, пожалуй, озвучу тоже для лучшего понимания. Первая сноска к словам «одни из нас», если вы знаете, есть такая компьютерная игра, «одни из нас». И это, эта фраза, она ну, как бы символизирует то, что те люди, которые выглядят точно так же, как остальные, могут отличаться от них ту или иную сторону. И вторая сносочка, собственно, тоже на черного лебедя, да, на ту самую теорию. Видимо, тут все уже с ней знакомы. Да, Николас Насимтолеп, автор этой теории про маловероятные события, имеющие значительные последствия. Так. <сélope> <сélope> <сélope> Называется на этой стороне. Альтилита есть стекло И гора из мятого металла Я догадываюсь, что с ними стало И капот, как листик, унесло Проезжаю мимо, жму на газ Пробка продвигается Спешно. Знаю я ведь тоже не безгрешно Все, кто за рулем, одни из нас Не хочу кого-то обвинять Каждый в общем ездит, как умеет Но пусть черный ли. Знаю, снова мчишься ты вперед В работе, в магазин, на дачу Если я чего-нибудь дозначу Стань не тем, кого